Oh <music> Мужики, всем привет! Я, может, не видел, но на Гагадропе появился вот такой новый кейс, платиновый нож. Стоит 37, даже 38 тысяч рублей. Хочу его сегодня открыть с тем учетом, что сейчас у нас баланс 21 тысяча. Напомню, что ссылочка на Гагадроп прикрепит. Там же промо на прокрут вот этого барабана. Вы можете прокрутить его один раз бесплатно и второй раз по, так сказать, секретному промику. Можно самое крутой бесплатный дроп, который без депозита вводится выбить. Два прокрута барабана есть, поэтому это просто шикарно. Также же промик на депозит, конечно, куда же без этого. Закидываешь косарь, получаешь миллиард. Все это с промиками в прикрепе вместе с ссылкой. Ну что, как обычно начинаем с бесплатного кейса на гагадроп. И здесь перчатки за 8 тысяч. Кстати, неплохо. Если мы сейчас буквально немного, ну как немного, 10 тысяч, это, наверное, нормально. Десятку нафармим, мы, в принципе, сможем открыть кейс. Это самый дорогой кейс на данный момент здесь из ножевых, который только имеется. Конечно, не самый дорогой в принципе, потому что самый дорогой все-таки это сувенирный за 99. Мы сегодня откроем именно самый дорогой ножевой кейс. А, давай магически немного подолбим, потому как ну вот этот кейс, с него может выпасть там 3-4 да, лута. То есть вот, например, вот так. То есть, э, скин плюс еще и баланс. Кейс нормальный, хороший, с тем учетом, что когда у нас э, битва всех сайтов была, я тоже его открывал, он выдавал. Кстати, по битве я напомню, да, что мы там нужное количество лайков не набрали, поэтому пока что я битву не снимаю. Слушай, ну что ты, меня он сливает. Вот хвалил и первый раз окупил, а потом как-то все. Блин, это не, это не круто. Это не круто, нам нужно 10 тысяч то каким-то боком чудом нафармить. Ой, неплохо. Кейс и калаш, отлично. Кстати, если вы не знаете, отсюда еще и кейсы могут выпадать. Так, здесь типа карточки 800. 900. А, он 2000 кейс стоит, неплохо. Это дело мы продаем, 27 у нас остается. По кейсам, кстати, вот эти кейсы фришно у нас еще открываются. Что тоже в плюсы все-таки можно записать. Ладно, давай посмотрим, что... Ой, вакбан. это тоже кейс с карточками. Раньше можно было открывать сразу несколько ячеек, но сейчас возможно открыть только одну. Ну, наверное, потому как ты открывал несколько ячеек, да, здесь их... Так, 7 и 3, это что получается? 21. И у тебя 21 дроп, условно. Вот этих пламени и дракона. Ничего хорошего не было, поэтому я думаю, они эту возможность убрали. Но я не ошибаюсь же. У них же реально была возможность открыть сразу все ячейки. Ну, типа, если хватит денег. По-моему, такая история была... Так, это хорошо. Это хорошо. что у нас по итогу? 34К. Еще, вот, ну, чуть-чуть буквально... И мы откроем платиновый нож. Слушай, я сейчас предлагаю рискнуть и пойти на дорогие кейсы. 32 тысячи есть. Есть шанс также обосраться. Вот не хотелось бы, но давай поношенный. Нам хватает на него, в принципе, войно. Главное, чтобы сейчас, ну, хотя бы на 25 тысяч что-то. Бля, ну это плохо. Чуть-чуть до достигнуто, это говно. Ладно, давай еще. Ну вот лишь бы сейчас не обосраться, потому что хочется открыть этот ножевой кейс. Блин. А он в прошлых опенкейсах меня окупал и сейчас начал сливать. Нормально, да? Пойдет. Ну, давай, пожалуйста, хотя бы что-то за сорокет. Ну, типа, макейс, чтобы открыли сегодня. Ну, это, бля, Ну, это 7. 9, максимум 11 тысяч. Сколько он стоит? 7 тысяч. Вот как изначально говорил. И что вот теперь делать с таким балансом? Ладно, у нас еще есть вот эти кейсы. Скоро элитный будет доступен. Давай сейчас... Я не знаю, что сейчас. Ну, закаленный в боях. Найс. Nice. Денег нет, но вы держитесь. Так, окей. Взрывной кейс. 300 стоит. Блин, денег-то реально не так много. Но мы сейчас нам продаем, и а в теории нам все фришные кейсы, да, которые заоборот даются, будут доступны. Надеюсь, что с них дропнет. Давай фастиком, потому как у нас задача сейчас открыть, собственно... Кейс, который дается за достижение Определенного оборота, кто не шарит Это оборот, короче, это продажа скинов На профиле, но сегодня что-то вообще не идет 3000 у нас есть, ой, он доступен Найс, nice. поехали с самого первого Ну, денег сейчас не так много, поэтому Откроем сейчас все, первый фастом открою э, Ибо они все-таки Вы понимаете, да, что не такие интересные А вот уже начиная с золотого Наверное, же, платинового кейса, обычными Открытиями, но есть шанс сейчас Что с них офигенно навалит так как все-таки... Ну, мы минусанулись. на нас сайт сейчас должен как-то выровнять, что ли. Так, Охотник выпал. Окей. Серебряный кейс фастом. Золотого уже обычно будем крутить. Обезьяне дело 267. Блин, ну зря все-таки на, на дорогие кейсы поперся. Вот серьезно. Так, обычным давай. Золотой кейс. Ну, понятно, да, что нож легенды это что-то нереальное. Но хотелось бы Драгонлор, конечно. Кстати, сувенирный по 90. Ну... Он был поинтереснее, чем Нага был, 400 рублей, ладно, пойдет В данной ситуации 400 рублей нас вообще офигительно сейвят Так, платиновый кейс, это уже из разряда дорого-дорого-богато Надеемся на что-то красное здесь Кстати, пушка пойдет, 200 рублей минимум, 400 в идеале Или она 400 стоит, косарь вообще, понял, я цен не знаю, да, нормально, пятерка у нас уже есть И самый дорогой кейс, это вот этот элитный Здесь и наклейка VoIP, да, а, это патч, мне показалась наклейка, ладно Ладно, ладно, ладно, ну, кстати, неплохо, он дорогой, он 6 тысяч может стоить, спокойно Да вот, найс, 5 тысяч, все, Ха, хорошо, как я и говорил, вот эти кейсы, оставляй их, вот реально, если будешь открывать, оставляй эти кейсы, вот это вкусно Напоследок, типа, если вдруг минусунешься, потому что, когда ты, в, ну, уже просто в жопе у тебя нет ничего на балансе, они сейвят Ой, хорошо, три скина, Три. Найс, пойдет. Все, но оно начинает бэкать. Лавки... Что это такое? Это реально скин? Подожди, откуда он? Стой! Откуда? Я загуглю. Да, это действительно гремучий кейс, ребят. Извините, просто мне этот скин выпадает еще и в переводе первый раз. Я думал, что это какой-то супер-мем от ГГДропа, типа они добавили свой скин на сайт. Блин, ну я не знал, что он существует. Прикольно. Узнаю что-то новое. Первый раз вижу скин. Так, все, с этого кейса пора Все-таки предлагаю на взрывной, и по-моему, это относительно новый кейс, Относительно других, да, которые тут присутствуют. но ну, реально, вроде бы но, потому что я до этого не видел. А, был дверь в барках-то или как он назывался? Барки есть, что-то по типу такого. Кстати, два, Ой, хорошо. Ой, а вот сейчас интересно. Давай к фастикам попробуем. Так, 4. Мы потратили, правда? 15-21 на балансе, блин. Можно, конечно, сейчас попробовать открыть закаленный в боях. Давай попробуем. Если выпадают фри спины, это уже, собственно, кейс Платиновый нож. Это, это очень близко было. Ну, блин, это реально было близко к пяти спинам. Ладно, водная терраса, это, в принципе, мы в ноль ушли. Небольшой минус, я считаю, что это ноль. Потому как могло быть еще хуже. Но опять байт на 10 спинов. Ой, как это было б... Или это... Блеха! Я, прикинь, думал, 10 спинов выпадет. Это было очень близко. Ладно, давай покрутим, потому что я забайтился на эти фри спины. Кстати! Забыл рассказать! У меня сейчас... Это хорошо. Это, это пусть будет дорого. Но он дешевый. У меня просто сейчас перед глазами появилось, я что-то глаза поднял. У них конкурс стартовал на 150 тысяч, кому интересно. Можно просто записать совместку вот так вот с телефона и забрать 150 тысяч. Переходите по ссыл... Ну, найс, nice. это, это, это, это пусть все купит. Я не могу все предложение закончить. Переходите по ссылке на гагдроп и э, дальше по вот этому посту. Там реально можно просто записать дуэт и забрать 150к. Ну, типа, это, это очень сложно, да? Вы сами понимаете, сколько будет участников, но попробовать, ребят, советую. Это не байт на конкурс, ну... Понятно, что ссылка вся история, не просили Меня рассказывать про этот конкурс Но серьезно, если бы у меня Было сейчас, я участвовал По типу такого только на другом сайте Я помню название, но говорить его не буду Потому как, ну, там меня кинули с этим розыгрышем На том сайте, это один из первых По Counter-Strike, рулетка а, Я участвовал там в конкурсе, снял ролик По сайту, он набрал много просмотров Мне ничего не дали, но потом а, за деньги Попросили этот ролик удалить Я продался на тот момент Ну, там реально были хорошие деньги а, на, тот, на то время это что-то, по-моему, было в районе 10, то ли даже 20 тысяч рублей Прикиньте, мне сколько было? Лет 15, по-моему Нет, мне было 14, 13, или 13 лет И мне заплатили двадцатку, ку Ну, или 15 за просто удаление ролика Ну, типа, я продался, да, мужики, сорян Но там можно было забрать либо какой-то нож, либо ВП Азимов, Либо вообще МКУВОЙ Но тогда стоило все не так дорого там прям дешево все это дело можно было купить Вот, но я выбрал деньги да, и ролик удалил. Вот такая вот история э, продажного человека. Но э, кто не хотел бы в 13 лет получить двадцатку? Тем временем, что-то вот я разговорился и начал сливать. Так, у нас ГЛОК, мы продаем, и по итогу 3000 остается. Ну что, будем уже пробовать магический кейс? Ну вот не, я на самом деле уже питал вообще огромные надежды, когда мы а, с нуля, по факту, ну там не с нуля, конечно, там с 1000, поднялись до 20 Вот зря я пошел на вот эти кейсы дорогие. Ну, эта серия такая, на байтовая. Вообще сегодня не один кейс из этой серии. Не окупил, причем кейсы Не такие дорогие, да, относительно Вот э, серийного, окупали офигенно Серийный просто сегодня сливали на повал И не получилось открыть, но в любом случае Назову ролик э, Открыл кейс, потому как цель сегодня была его открыть Немного подфармить, не получилось Блин, ну не всегда окупаться, мужики Это, Эта картина, этот ролик Должен быть на канале, чтобы увидели Реально, как оно все есть а Я сейчас попробую вот эти вот э, кейсы Эвентный, неэвентный, как правильно называть-то? Сезонный, сезонный кейс, во Пооткрываем, может быть еще получится Хотя у нас уже 7000 есть Поэтому все-таки давай еще раз взрывной кейс Подожди а Кстати, этот бар кейс убрали, я заметил все-таки Да, его убрали Тут же есть ограничение на кейсы Вот, видимо, его много раз открыли кейс удалили с сайта А мы успели его открыть Так, взрывной а, 5000 получили Блин, это мало Ладно, у нас пока есть, я фастом покручу, чтобы просто уже понять, что, на, что нас ждет, и не оттягивать этот момент. 2 300, ну, походу, нас ничего не ждет. Давай попробуем светящийся, Вот сейчас 10 дропов, прикинь, с кейса выпадет. Блин, 700, понял. Понял, все, у нас деньги заканчиваются, я думаю, это сейчас в заключительные спины будут. 400 рублей, блин, понял. Так, 1000 на балансе остается, прекрасно. Открываем, видимо, ласт кейс, но не получилось сегодня, старался, хотел этот кейс открыть, да, с платиновым ножом, ну, вот, реально, получилось, как получилось, кстати, смотри, и кейс еще дали, а что, это не все, что ли, Ты... это мы еще живем-живем, кстати, реально, чек, и он окупает. нормально, продать. Что у нас по итогу? тысячи. Ну давай уже. Либо выдай, либо что. Вот, опять, взрывной кейс. Фастом. Ну давай, блин. Дай что-то дорогое, или что ты меня сливать будешь бесконечно и поднимать. Да уважение за. тысяч, кстати, пойдет. Вообще пойдет. 2. Также фастиком. Но я уже хочу понять, что сайт будет выдавать или нет. Блин, ну вот я немного не понимаю, что он от меня хочет. Хочет все-таки, чтобы мне что-то выпало, или где? Вообще. Дань уважение опять восемь тысяч. Две Ладно, нас еще хватает на кейс. Пока на этом останемся. Двенашка, хорошо. Так, у нас двенадцать тысяч. Снова здорово. Ну, давай, ладно, пробуем. Я, конечно, опять на эту ловушку Джокера попадаюсь. Тринадцать. А это 6, мы уже в это... 19, кстати. Все, смотри, 26 опять. Блин, я реально думал, все, он дает возможность. Хорошо, на одни и те же грабли два раза наступать, это глупо, но будем пробовать. Все-таки хочется платиновый нож долбануть. А здесь пожелание на ночь. Говно, 600 рублей может стоить спокойно. Стоит 13 тысяч. Не все так плохо и печально. У нас еще есть возможность открыть кейс. Блин, просто... Гагадроп сейвит. О, это что это? Дорого это? 25к фастиком один. 14 тысяч. Просто сейчас будем крутиться на одном месте. Ну просто уже, либо что, мы открываем, либо где? Император дешевый. О, хорошо! Все, откроем. Откроем, откроем, откроем. Название я не байт. Все, поехали. Ножевой кейс, самый дорогой платиновый нож. Просто весь ролик я пытался на последних деньг, деньг, деньгах он засейвил. Говно выпало. Мы ради вот этого весь ролик рвали себе. Слушай, еще можем. Ну вообще неплохо, просто на последнем издыхании сайт дал Это дорого? Я не знаю, сколько же стоит, вообще не знаю, серьезно, 22 тысячи, ну это мало Короче, мужики, но в любом случае мы открыли, я сейчас попробую еще раз формануть прям фастом откроем, вот, вот, и еще откроем, last раз открываем платиновый нож и уже ставим точку на этой истории, что хочется уже завершения. Но, кстати, в кейсе есть очень дорогие ножи. Все. Че, можно завершить? Ну, вот это кайф. Ну, вот 69 тысяч. Вот на, вот на этом, на этой веселой ноте можно и закончить. Нож за 69. Но объективно, вот, вот эта картинка, да, что типа, вау, нифига. Чекай. Кейс стоит сколько? 37 тысяч. Получил 69, это даже не x2 от стоимости кейса, это мало, скажу честно, ну типа, ну мало, объективно, конечно да, от депа это больше, чем x2, это круто, но от стоимости кейса это немного, в любом случае это реально крутое завершение, а, по итогу название не байт, прям в конце видоса открыли, и цель сделали, выполнили. Всем огромное спасибо, это был Человек, до новых встреч, пока.